Вот такой стол трансформер пришел от Михаила Исаева параллельным упором. С ограничительными линейками ограничительными. То есть есть вкладыш под дискового. Есть вкладыш по на станок. очки под торцовую пиру стол пришел в целом идеальном состоянии как был изготовлен из единого брака все понравилось с логотипами жесткость устойчивость сдерживать большие нагрузки, 80 килограмм на него даже и не влияет практически никакого прогиба. По мне 80 килограмм. То есть, вот. Могу я встать на него? Вот так вот. Вот, вот, вот. вот так вот. То есть выдерживает, хорошо выдерживает Проверяли уже, ставили пилу. Никакого абсолютно не происходит Он как стоит, так и стоит Довольны? Если понравился, я доволен Ну, спасибо